Всем привет-привет! Таро-прогноз для Тихиона. Немножко астрологии и Таро. У Тихиона солнышко в шестом доме гороскопа. Это сектор работы, здоровья. Месяц июнь астрологически для а, Тихиона, скажем... Личная и работа будут очень тесно переплетаться. Месяц июн для него ухватить всего понемногу, скажем, как и личного, так и работы, проектов. Очень много проектов. Здесь очень важно нового, как-то ничего, ну мало что будет нового, потому что сам Техюн-то не будет стремиться к чему-то новому. А вот то, что тянется, какие-то проекты уже тянутся повседневные обязанности, и для него это будет своего рода, скажем, как героические поступки. Для него будут, скажем, будут, будет важно, чтобы заценили его деятельность, любую деятельность. Он будет пытаться что-то, ну, например, выкладывать какие-то посты, там вот, например, в стори что-то, может даже будет выходить и в лайф, будет давать побольше о себе какую-то информацию, желание у него такое будет доказать всем чего он добился, чтобы его похвалили, что вот, например, что он сделал, скажем, преподнести всем эту информацию, чтобы его оценили его старания, усилия. Мы можем увидеть его, например, здесь у зубника, скажем, к примеру, или, например, увидеть его с питомцем. Ну или что-то такое, возможно, с питомцем вот, посещение ветеринара, и э, это будет доступно нам. А еще, возможно, стрижка да, постригет свою э, собачку, и это также преподнесет на общий доступ. То есть мы об этом увидим и узнаем. У него до середины июня, скажем, поездок очень много. Особенно это связано с какими-то развлечениями. Это может быть связано и с работой. То есть, смотрите, у него будет очень тесно работа, ну, скажем, либо развлечение, наверное, до середины июня на первом месте, а развлечение и работа. Очень тесно, скажем, будет переплетаться отдых, работа. Практически, скажем, ну отдых больше после середины июня, практически весь июнь тогда работа, отдых, развлечение. Вот так будет у него проигрываться. Конечно, он в шестом доме гороскопа, это главная работа. Но здесь, знаете, я вам уже говорила, что работа будет какого плана? Будет что-то уже доделываться, и он будет это предоставлять на общий доступ, чтобы его похвалили. Вот так будет это. Здесь еще знаете, что мы можем увидеть. Вот именно что касается работы, не как он записывает где-то там сольный альбом или еще чего-то, а здесь будет больше показано, он покажет нам, не исключено, что, например, он работает за роялем, да, с какими-то инструментами там, или со скрипкой он может да, себя запостить, или, допустим, саксофон, да, как мы знаем. Знаете, это показать вот именно рабочие моменты какие-то, что вот он работает и ждет, например, от фанатов поддержку, чтобы его там поддержали, кучу комментариев написали и так далее, и так далее. Очень тесное взаимодействие с партнерами, друзьями и консультантами. То есть это нам возможно будет доступна, вот эта информация. Венера у него в восьмом доме гороскопа, а это прям такое желание показать свою семью, скажем. Не то, что желание, это жгучее желание. И он будет подталкивать, например, Чунгука к взаимодействию. А так как для него важно засветиться, то мы можем многое, например, увидеть. Это нам будет доступно в социуме, скажем. Вот и вышла восьмерка жезлов, да, конечно. Очень многое нам покажут взаимодействие их как пары даже скажем мы можем э, смотрите, <соторит> даже мы, э, вот это же карта знаете предоставление чего-то тайного какой-то информации о их личных отношениях потому что карта вышла какой-то тайной секретной информации а это карта личного взаимодействия и карта чувств и скажу, это очень тесно, карта связана еще с какими-то выступлениями. И здесь может быть и взять в расчет вот эту карту, которая вышла. Это прям вот четко карты говорят о том, что мы можем увидеть, ну скажем, их совместное вегуканья, да, вот, например, как Чунгук там. Техеон, то есть, например, вот как его лайфы взять, да на виверс трансляции, и также своего рода тихион, чон-чон, чунгук, чон, вот в таком роде, то есть они будут часто упоминать друг друга, они же не могут сказать все напрямую, но вот эти вот прям такие будут частые намеки, мы увидим прямо это частое их взаимодействие и общение. Ну, конечно, на большее мы не надеемся. С финансами у Тихена особо не светит в июне месяце. Но, знаете, у него именно, что касается финансов, будет проигрываться восьмой дом гороскопа. А это, скажем, не в обиду Тихена. Он будет жить, в общем, за счет, скажем, друзей, родственников, партнеров. Ну и, скажем, особо он и не будет стремиться к зарабатыванию денег. Это не тот месяц у него, июнь-месяц. Самое главное, ему просто будут плыть все, плыть к нему, эти будут финансы от партнеров, скажем. Ему будут все стараться что-то дать, подарить. И посмотрите расклад на июнь месяц, прогноз Чунгука. Чунгука траты финансовые, а у Техёна наоборот получение безвозмездно финансов. Фортуна удачи у Техёна в третьем доме гороскопа. А это, знаете, много поездок, особо акцент на личное, ближнее, что его окружает. Я уже говорила, что для него важно будет семья. И так как вот денежки -то к нему будут все плыть и плыть в руки, да, в карманы и так далее, от, возможно, делового партнерства, каких-то родственных связей, от личного партнера, от отличных отношений, от любых связей, в общем, здесь поступление к нему финансового потока. Яркие встречи, скажем, много ярких впечатлений, скажем, да, вот опять же, здесь, знаете, вот эта карта, второй раз она ему выходит, а здесь, возможно, вот смотрите, карта творчества вышла, и эта карта связана, вот знаете, как поехать куда-то на какое-то выступление. Две семерки вышло с дорогой. прям вот все три карты говорят о поездке на какое-то шоу, концерт, мероприятие. Не знаю, в июне месяце они совместно побывают на каком-то шоу. Я их оставлю, такие хорошие карты, на каком-то совместном предприятии. Да? И вот эта карта об этом говорит. Вот эти прям карты все вышли, они у нас вышли в будущее, это говорит о том, что вот реально какой-то концерт, какое-то шоу, какое-то такое прям грандиозное, такое фееричное мероприятие, и вот они побывают на этом мероприятии. Карта у нас вышла такая, колесница, если мы посмотрим ему, смотрите, колесница, здесь карты перемещения, много поездок, дороги, два шоу каких-то таких грандиозных таких праздника. Это, знаете, прям, это вот карта часто выходит на какие-то концерты, представления. Но итог какой? Тихион будет лениться, скажем, в июне месяце. Вообще сказать, купаться в подарках и похвалах, и не париться, скажем, о завтрашнем дне. Вот это его девиз на июнь месяц. Следующий у нас будет прогноз. Это общий. Мирологию, посмотрю их матрицы, астрологию, где они будут пересекаться, в каких домах и так далее. Не пропустите следующий расклад. Приблизительно 2-3 дня мне для того, чтобы его загрузить. Скоро уже. Не пропустите. Ну так, подведу по, -по Таро. В общем... Вообще, Тихену очень шикарные карты вышли. Вообще, знаете, вот это, возможно, сам Тихен вышел, но эта карта, она вообще, вот ее, если словами сказать про эту карту, тише едешь, дальше будешь. И вот это, вот, скажем, девиз на июнь месяц для Тихион. Еще карта говорит о том, что, во-первых, это Пентакли, Пентакли. да? Это говорит о том, что у него есть, он, он также может сказать, у меня есть все, что нужно, чтобы построить благополучное, успешное будущее. Самое главное для него вот по этой карте э, сохранить то, что у него есть. Много карт вышло. Э, здесь и творчество, и э, карты музыки даже вышли. Да, э, труда, поездок каких-то, э, развлечений карты вышли. И для него будет ну, просто... Э, он будет руководствоваться, сохранить. Э, вот для него будет важно сохранить... То, что есть у него на данный момент. И все, что будет делаться, вот вот эта карта говорит о том, что прояви терпение. То есть он будет терпеливо, скажем, если какие-то будут невзгоды или еще чего-то. Хотя вот карты вышли все перспективные, хорошие, но все же в жизни бывает да, всякие, есть же там, возможно, неприятности, такой, такие мимолетные, рабочего характера. Но он знает, что быстро дела не делаются. Вот, по этой карте тише едешь, дальше будешь. Я уже сказала. Пятерка пентаклей здесь несу и императрица. Я уже говорила, да, и вот карты сюда вышли не случайно, что у него особо не будет, ему не следует ожидать таких огромных каких-то финансовых поступлений. И вот и карты также об этом говорят. Карта благосостояния и роста, а вот эта карта может говорить, что по поводу финансов сейчас, ну, как бы в июне месяце холодно, да, про прохладненько. Но переживать не стоит. По этой карте есть реальное вложения, потому что у нас это пятерка пентаклей. Человеку просто если вот, например, на сознании возможно казаться, что вот мало чего-то там хочу... Вообще-то много вышло карт жезлов, и возможно, есть, конечно, такое желание развиваться быстрее и так далее. Но вот эта первая карта говорит о том, что медленно но верно и вот эта карта она тоже благосостояние и роста то есть у него реально по этой карте все еще в будущем и переживать особо незачем и так как мы говорим о будущем вот эти карты могут говорить что знаете вот это же какие-то мероприятия, и здесь будут... Вот эта карта может говорить о том, что тайное посещения каких-то мероприятий. Но так как у него желание будет постоянно, вот такое желание, жгучее желание засветиться в июне месяце, то, естественно... Это, ну, как бы, хоть и тайно, но э, все равно это... Они, они сами будут это выкладывать. Мне, знаете, очень нравится вот эта карта. Тем более таких вот в этой, ну, скажем, в этом направлении вышло аж три карты. А, а карты, знаете, какого-то творчества, карты кумиров, карты, как я и говорила, какого-то торжества, мероприятия. И здесь блистать. То есть представьте, человек такой едет на машине с гитарой, да, в таком стиле, и все машут им, ему руками. Ну, такой кадр, ну, просто вообще шикарный. Здесь посещение, возможно, какой-то галереи. Вот, вот эти карты очень тесно связаны еще с архитектурой. Вообще вот эти карты вышли, карты творчества, вот прям вот будущее. Может, кто-то нарисует его портрет, может быть, он сам нарисует, да, чей-то портрет. А что здесь интересно, вот что я, так, мне пришло, да, а, мы можем увидеть его в таком образе. Какая-то кепочка, ну, с козырьком, скажем. А, такая прям кепочка проявить свою индивидуальность. Показать свою индивидуальность. А, скажем, бархатная такая куртка, свободная блуза приоткрывает шею и плечи. Что-то такое с одеждой, прям такое, знаете, на косу, по, по косой линии, как обрезано что-то, по косой. Эпоха авангарда и модерна. Показать особый стиль Тихиона, например. Кто-то ему поможет. Здесь явно, вот в, этой, в этих картах есть какой-то человек, ну, например, такой творческой натуры. Да он и сам такой творческой натуры. И знаете, кому-то, возможно, покажется несовпадение предметов или там выбранной какого-то цвета, гаммы. Во всем, во всем будет некий смысл. А так как мы знаем, что у него сейчас будет фотосессия, и все ждут каких-то, ах, снимков, техена и так далее, я думаю, вот, ну, я уже рассказала. Здесь идет фантазия. И знаете, если кто-то будет там что-то иметь и против и осуждать, ну желание... Показать себя, показать свой замысел, свои работы какие-то. Тем более, ну, в таком доме гороскопа, я уже говорила об этом раньше. Он мне, знаете, карты очень много вышло неординарности. И это говорит о его личности, о смысле каком-то глубоком. И здесь, вот знаете, подвинуть, расширить рамки буду заканчивать. Самое главное, мы очень много, его карта очень много таких вышло, что мы увидим его в социуме. А это самое главное. Он много будет выкладывать чего-то. И ждем, надеемся и ждем. Кому понравился расклад, ставьте лайки. Кто желает, подписывайтесь. И всем пока!